От долга. Для того, чтобы избавиться от долга, необходимо использовать не ритуал, который связан с искуплением семьи, а использовать обряд, который называется сжигание проблемы на свече. А сейчас, друзья, скажите, кто использовал мой э, обряд сжигания на свече? Каким образом это происходит? Человек под, подготавливает свечу, как я это рассказываю у себя на бесплатной ступени, которая опубликована мной на канале YouTube, где вы можете ознакомиться с ритуалом, который называется сжигание на свече, он тоже отдельно вырезан и тоже опубликован мной. Здесь я его рассказывать сейчас не буду, это достаточно долго. Там я рассказываю и как по времени и сколько сжигать и как это все выполняется. Хочу вам сказать, что это эффективно, что это действительно работает и это супер. <coughs>